В итоге программы я ведущий воскобойников Александр. Сегодня у нас гостях военносущий ДНР, позвоной Беларусь и донецкий поэт Барт Владимир Сколцов. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, начнем наш разговор. Не с очень хорошей новостью о том, что сегодня в очередной раз утром животные провели обстрел в Донецка. Били по жилым районам, попали в школу, погибли дети, погибли люди. Укротвари стреляют каждый день. Причем вчера был сильнейший обстрел вечером, да, он пошел во второй половине дня, пошел, пошел, ночью были обстрелы. Я так понимаю, что укротвари нам мстят за наши победы на фронте. И таким образом пытаются э, напугать место населения. На 9-й уже год войны, грубо говоря, 8-й год войны, или 9 уже, правильно сказать, что мы э, можем испугаться, наше население может испугаться того, что они творят, эти твари. И это происходит каждый день. У меня вопрос как к военнослужащему. Вот они наносят удары по центру города, они попадают в жилые районы, попались сегодня в школу, ну это же просто вызов поконкретный. Они, я так понимаю, бьют по наводке, потому что они попали четко в школу. Ну, действительно, у нас есть такая информация, что они сейчас выбрали себе тактику террористов, тактику, скажем так, даже ИГИЛа, угу. у них сейчас идет агония, это тактика загнанных собак в угол, да. вот, и они именно выбирают такие объекты инфраструктуры, которые наиболее будут болезненны для нашего общества, для нас самих, конечно, это школы, это общественные места большого скопления людей, вот. Мне к вам такой дополнительный вопрос, смотрите, я не могу этот вопрос не задать, я думаю, что сейчас многие этот вопрос держат в себе, и это факт, и мне каждый раз это спрашивают люди на улице. Уже четвертый месяц, месяц идет военная операция, четвертый месяц военная операции, Донбасс заливается кровью, Донецк обстреливают каждый день. Я прекрасно понимаю, что это связано с тем, что мы пытаемся взять их в котел, и мы не можем пойти в ОП на Авдеевку. Это, это, это с этим связано, что есть такая операция, что невозможно пойти в ОП, потому что мы положим много наших ребят. Естественно, командование корпуса, командование Вооруженных сил России бережет своих людей, бережет военнослужащих. Стараемся отбиваемся, мы на позициях отбиваем то, что возможно. Но ситуация такова, что во избежание больших жертв с нашей стороны стратегия командования выбрана, ну, я считаю, правильная. А такой... Потому что 8 лет они окапывались, там 8 лет они укреплялись. Летонировались. Да. И поэтому, значит, Я тактика по... у нас такая. А вопрос. А вот этот обстрел, даже примерно как сегодня, да, это они э, где-то выехали, обстрелились, или это какая-то точка откуда не бьют? Как это вообще происходит, такие вот обстрелы, как, как вот сегодня, вчера по Донецку? Ну, фиксировать такие обстрелы, допустим, на базе моего подразделения не представляется возможным. Почему? Потому что мы не ведем контр огню, контрбатарейный огонь никакой, мы не артиллеристы, у меня сугубо там штурмовые мероприятия mm -hmm. проходят, или просто перестрелки. Ну, службы, которые фиксируют обстрелы, то есть они, конечно, замечают, обозначаются, откуда ведется обстрел, как, что, и сразу же наносится контрбатарейный огонь. Mm -hmm. Но перехватить ракету большого калибра, если еще возможно, yeah. то ракеты маленьких калибров, конечно, или там какие-то снаряды маленьких калибров дальнобойные, сейчас у них на вооружении иностранного производства mm -hmm. стоит. Артиллерия поставляют, мы все видим по телевизору, что им Запад подкатывает. Вот. и Поэтому, конечно, снаряд артиллерийский перехватить ну, не представляется возможным. Нет. Ну и, соответственно, разрушение и жертвы связаны более в основном с этим. Дело здесь потяжка. Вот, Владимир, такой вопрос. Смотрите, вот сейчас вот, он правильно сказал, что идет, у них, они бьют с натовского оружия, скажем так, да, натовского производства, там европейского натовского производства. У нас идет спецоперация, четвертый месяц. Весь Запад полностью помогает украинской колонии, стягивает до да, максимальное количество вооружения, совсем идут наемники, текутся со всех сторон. Уже поднималась неоднократно тема на, на различных ток-шоу Российской Федерации, даже и сегодня эта ситуация поднималась у Скобеевой, в утреннем эфире 60 минут, о том, что скорее всего, возможен такой вариант, такой вариант возможен, что придется Российская Федерация видеть о том, что операция заканчивается и начинается полномасштабная война. Потому что очень много э э укрозверия сейчас находится в Донбассе, вооруженных до зубов западным видом вооружение, у них же, если не ошибаюсь, даже этих вот грантометов ну, грубо говоря, РПГ, различных вариантов, американские, итальянские, какие угодно, ПВО, не только же -то, у них, у них много чего есть, кроме стингеров. Вот. То есть, как вы считаете, такой возможный вариант, чтобы будет? <woosh> я поменял? считаю, что этот такой вариант вполне возможен, и Скобеева человек не глупый, и да. она достаточно в материале. Дело в том, что они называют э спецоперацию войной с Украиной, они называют это войной. Да. Против нас воюет э, ну, все НАТО, включая за океанских неуважаемых нами партнеров. Uh -huh. Для Донбасса э, 8 лет э, то, что происходит на Донбассе, является войной, э, геноцидом, войной и прочее. Поэтому э, спецоперация вполне, если решит верховный главнокомандующий, если политическая ситуация будет соответствовать принятию этого решения, вполне будет закономерным назвать боевые действия войной. Это упростит задачу наших военнослужащих, сохранить жизни, чтобы брать не мал, меньшим числом города, вот как с Мариуполем была ситуация, героический штурм Мариуполя, ведь произошел меньшим числом, да, меньшим числом с нашей стороны, и, соответственно, может быть применена другая техника военная, которая позволит сохранить жизни наших защитников Родины, не mm -hmm. просто каких-то абстрактных военнослужащих. Потому что мы защищаем Родину, за нами Россия, за нами Москва. И мы должны это понимать, что Донбасс это форпост, но за нами Россия. И сейчас обстреливают э, Белгородскую область, Россию. И действительно готовилась готовилась война с Россией со стороны Украины. И сейчас мы видим доказательства mm -hmm. этого. Поэтому если, если будет объявлено... Война, то я так считаю, что наше население примет это, население Донбасса. Нет, это понятно, что примет, примет я это. Это понятно, что мог, война другой подход будет к Украине уже. Это не будет такой щадящий вариант, как сейчас. Вот у меня, такой вопрос, смотрите, вот, как военному человеку. Вот сейчас же, в принципе, происходит щадящий вариант, та же самая Авдеевка. По большому счету, бы, если бы была бы полномасштабная война, то вот этого укрепрайона бы Россия бы могла бы оставить котлету. Там же вокруг живые районы, живут же живые люди. То есть, Дело в том, поймите, что почему эта операция названа спецоперацией угу. э, командованием вооруженных сил РФ. Потому что это точечные удары, удары да. точечные мероприятия, которые проходят на отдельных участках фронта. Угу. Если полномасштабная война, да. то тогда будут нанесены, нанесены возможно даже стратегическими какими-то средствами ракетными удары. То есть это уже совершенно другой подход к ведению боевых действий. И тогда уже сейчас, вот то, что сейчас делает Российская Федерация, то, что делают нам, помогают наши товарищи Чеченской республики, добровольцы, вооруженные угу. силы Донецкой, Луганской наружники, это сейчас мы предупредили, скажем так. Да, дорогой ценой, но мы предупредили. Ребята, идите домой. Они не понимают. Они не понимают этого. Ну, это дикари. Ну, как бы дикари они не понимают, они понимают только язык силы. И ну, я надеюсь, что в ближайшее время Верховный Главнокомандующий Российской Федерации примет правильное решение. Однозначно. А вам вопрос. Вот скажите, вот когда у, сейчас у них появилось это оружие импортное, мы почувствовали, что у них появилось другое оружие? Ну, мы почувствовали. Честно говоря, я, вот как я принимаю участие в боевых действиях с 2014 года, угу. мы знали, что у них есть оружие западного образца, это снайперские винтовки, мы знали, у нас товарищи погибали от выстрелов, мы находили пули там, и тому подобное. Гранатометов, конечно, таких не было, но они сами этим хвалятся. Они ну, показывают. И только можно показывать, да. только можно. они все показали, то, что у них им поставляют. А теперь мы знаем то, что у нас склады забиты их тоже оружием теперь. Ну да. Натовским. Что, спасибо. Ну я знаю, что многие не, не пользуются этим оружием, потому что оно не очень такое отказается. Оно надёжное. абсолютно, но ну, ненадежно. Я лично, честно, не, не буду врать я не общался, я только с ним фотографировался. Ну, как бы не пришлось мне выстрелить там с этого оружия не с одного образца, но насколько мне товарищи рассказывали, что да, оно может убить стрелка, поэтому как бы... Там есть, даже были, была массу кадров еще на Украинской СМИ, где лежал американский военный, который воевал, приехал на территорию украинской колонии против нас». Вся харя обожженная, я, я, я не понимаю, что произошло, там был привод, зенки такие. Он взял джевелина, нажал кнопку, один, один конь двинул на месте, а его с этим джевелином унесло вдаль, в такую далекую. И вот что интересно, есть такой персонаж Херст, это бывший посол США на территории украинской колонии, очень часто уступает в СМИ украинских, и вот он начал говорить по поводу поставок оружия на территорию украинской колонии. Можно второе видео поставить. Сейчас речь идет больше всего о МЛРС. Несколько недель тому назад Вашингтон решил послать Украине МЛРС советского происхождения. Значит, не, не плохое а, оружие, но не, не а, передовое. И в то время казалось, казалось, что Вашингтон готов тоже пойти на посылку и Америка, а, Меларис, западного американского происхождения. Но потом, почему-то, я не знаю почему, они передумали. Но я уверен в этом, что когда-то может быть, через две недели, может быть, через два-три месяца. Вашингтон решит, наконец, посылаться. И наши МЛС в Украине. Но есть и другие системы, которые Украине нужны. Вы говорили о патриотах. Хотя, поскольку я знаю, у нас нет достаточно патриотов, чтобы посылать систему вам. Нападет ли Россия на Польшу, этот вопрос надо ставить России, но это вполне возможно. Россия обстреливает Львов или Яворов, который расположен в нескольких десятках километров от Польши. И вполне возможно, что эти ракеты могут полететь на 20 километров в сторону Запада, а это уже будет территория Польши. Возможен ли такой сценарий? И в случае, если это произойдет, какова будет реакция НАТО? А, Во-первых, это вполне возможно. Или... Uh, по намерению и без намерения. Uh, я точно не знаю, что будет реакция НАТО. Я знаю, что какой вид должен быть, uh, но я не знаю, готова ли НАТО пойти на это. Uh, ну, просто посмотрим. Интерес, заметили реакцию еще ведущего, когда он задает вопрос поводу того, что Польша сейчас может пойти вперед, типа России России по лицу, э -э, тогда сразу придет НАТО, а Америкозы говорят, какое НАТО? Мальчик, куда придет? Нет, поляки конечно, могут пойти, а не как бы, свободное государство, да, как бы не демократия. <кх> Я к чему этот вопрос задаю. Вам не кажется, что сейчас разыгрывается карта такая жесткая? То есть эта война должна как-то закончиться. И американцы должны, в принципе, для своего электората там это подуставшему объяснить, почему Украина исчезла. Все прекрасно понимают, что Украина проиграет эту войну. Ну, идиот, но... Вам не кажется, что сейчас просто полезут поляки, и вот тогда Российская Федерация в полном понимании этого слова объявит войну, э -э немножко исчезнет Польша, при Балте, в Великой империи, при Балтике стал точной частью Российской Федерации, со совсем. Ну естественно разберутся с украинской колонии. А американцы скажут, ну вот видите, поляки полезли, мы же будем за этого начать ядерную войну. Ты вообще, Бог, НАТО, не наша не герой моего романа, как говорится. У меня сейчас там своя Есть тематика, которую мы хотим раздвигать в плане военных этих военных союзов. Мы пойдем дальше. Вам так не кажется? Да, да, да, похоже, вот. похоже. Когда брали <coughs>, Берлин, если вспомнить, ну, всегда нужно оглядываться на, на историю, да, и вот со союзники старались успеть, да, кто больше, кто отхватит больше не немецкой территории, и поэтому достаточно кровопролитные, ожесточенные mm. были бои, именно поэтому. И сейчас с Украиной происходит то же самое, ее пытаются порвать. Уступит ли Россия свои исконно русские земли на территории так называемой окраины, украины, окраина, как правильно, по-польски украина, по-русски окраина. Это и Львовская область, это и Прикарпатье. Закарпатье являлась частью советской России. И если Россия как переемница Советского Союза, она должна определять судьбу этих территорий. Я не знаю и не могу знать, но я считаю, что, опять же, верховный глава командующей России примет правильное решение по этому поводу. А самой окраины как государства не должно было быть и не будет в дальнейшем. Как и не может быть окраинца как национальности. Тогда получается, что русский человек он центровик. Ну, ну, нет да, такой в центре, Центровик центре. нет национальности, и окраинец mm -hmm. нет национальности. Мы все русские люди, давайте уже разберемся. Есть южно-русские, есть белая Русь, но это историческое название. Червоная Русь, Великая, то есть большая. Но это же все, это все одно, это одна семья, одна кровь. Вот. Ну и вот это вот онкологическое образование на карте. Mm -hmm. Земного шара, конечно, должно быть уничтожено хирургическим способом, потому что нацизм терапией не лечится. Согласен, сейчас мы уходим на рекламу, мы очень скоро вернемся в прямой эфир. Мы продолжаем наш эфир. Хочу сказать большое спасибо всем тем, кто нас смотрит в прямом эфире, и всем тем, кто нам скидывает информацию в наш чат вот на телеграм-канале детское общественное телевидение. Нам это реально очень сильно помогает. И я должен сказать, что я ну, очень рад, очень приятно, что столько наших патриотов, столько, как говорится, людей, которые верят в нашу победу. Вы знаете, что самое интересное? Я сейчас вот начинаю понимать многих там, те, кто находится, допустим, там в Харькове или в Запорожье, в той же самое Одессе, в Николаеве. Вот они говорят, вот да, вот мы не понимали, вот мы эти годы так, ну, как бы, в 2014 году не поняли совсем, потом как бы смирились с этим, а теперь они находятся в полномасштабной масштабной оккупации. Ни одно не, Неправильное слово. Я, допустим, позвонил своему товарищу, вот я скажу такую историю, позвонил своему товарищу на телефон, и у меня стояла заставка на телеграм, э, у меня на телеграмме, там, где буква «З», как у нас всех, да, сейчас у такой ставки нету. И он, проходя в городе, достал телефон, и стоял пост с украми, и он достает буква «З». Но они эту букву за не увидели на телефоне, но он, как я сказал, пару лет своей жизни, он потерял сразу и на месте, моментально. То есть полнейшая диктатура, полнейший беспредел. Я вам скажу, что, ну, то, что там творится. Вот вам вопрос такой, вот, э, вот по поводу вот этих наших военнопленных, которые сейчас попали в Сталин, да я вообще с любого. Вот смотришь на их рожи? Ну, я не верю, что они раскаялись, или они вообще даже думали слово раскаяться. Ну, во-первых... Давайте начнем с того, что такое военнослужащие так называемого вооруженных сил Украины вот этого подразделения АЗОВ. Угу. Вы все прекрасно их видели сейчас в интернете, все это транслируется. Их не нашивки, их не татуировки, ну вот. Они поклоняются, я даже не могу в прямом эфире сказать кому, для меня это тайна. Но как бы вместе со всем НАТО их же снарядило кто, западные угу. страны? они преемники фашистской Германии. то есть Мы расцениваем их не как военнопленных, мы ну да. расцениваем их как фашисты для нас, угу. которые стреляют по нашим городам, по нашим детям, по нашим населенным пунктам. То есть они военные преступники, именно согласно всех конвенций международных, которые принимала та же Европа, участвовала в принятии решений конвенций угу. всех. Вот. Пускай, значит, сейчас отвечают по законам всех трибуналов, соответствующие инстанции поднимаются, доказывают их преступление. Ну да. Честно говоря, мы выходим в прямой эфир уже, да? Да, выходим в прямой эфир. Да, 6-го. Мы продолжаем наш эфир. во время река, мы попытались так быстренько пробежаться по такому вопросу о том, что вот мы получили массу военнопленных со стороны украинских боевиков, этого укрозверя Азова. И когда смотришь на них непоганные хари, я прекрасно понимаешь, что э, там никто ни в чем как минимум раскаиваться не собирается. И не, не собирался, не собирается. И вот наша журналистка телеканала Под побывала на одной из, скажем так, точек, где этот укрозопарк размещен, можно показать. Это одно из исправительных учреждений ДНР, где сейчас находятся украинские военнопленные, которые добровольно сложили оружие. Здесь разместили 2511 человек, из которых 86 это женщины. Как боевики ВСУ, так и националистического батальона АЗОВ. Те, кто грабил, убивал и мучил мирное население, а также те, кто отдавал этот преступный приказ. В основном все они говорят, что на фронте выполняли исключительно мирную работу. Были или поварами, или водителями, или медиками, но никогда не держали в руках оружие. Парамедик артиллерийского дивизиона. Я подписал контракт 18 лет. Сколько 19. Сейчас 19. Подписал контракт год назад. Я не был там на линии огня и так далее. Все моя задача была эвакуировать раненых. И ваших 300-х, и моих 300-х. Надеюсь, что буду дома. Каким образом? Попаду. Обменяют нас. Я отвечаю за, за гуманитарную складовую. Я читаю лекции для особого склада. Возьмёте доцент Я кандидат философских наук. В январе 2021 года. Хорошо платили? В принципе неплохо. Можете назвать сумму? Почему бы и нет? Это в мирное время это было около 16-17 тысяч гривен. Я решил, ну это очень большой опыт для педагога работать не только со студентами, но и с взрослыми людьми. Боевики запрещенного нас батальона Азов утверждают. Плен сдались, как только поступил такой приказ от командования. Они сразу массово сложили оружие и вышли из катаком позавстали. И не с пустыми руками, добавляет уже министр юстиции ДНР Юрий Сероватко. У них одна есть отличительная черта у батальона Азов. Их когда вот сюда привозили и каждого заводили дело, у каждого азовца в основном при себе крупная сумма денег. Причем доллары, евро, гривны и очень много золота. Причем золото с бирками. В отличие от Украины, которая не соблюдает международного гуманитарного права в отношении военнопленных в исправительных учреждениях ДНР, где находятся бойцы ВСУ, а также националистического батальона АЗОВ, ситуация обстоит совершенно иначе. Здесь для них созданы все необходимые условия. Мы медицинская помощь, там, ну, перевязки в плане такого вот, оказываются на месте. Если нуждается в госпитализации, то мы вывозим соответственно военные госпиталя, где им оказывается хирургическая помощь там, и так далее. Ну, смотря, смотря какая там ситуация И после лечения их обратно возвращают сюда. Наша задача обеспечить их жизнедеятельность, кормить, поить, лечить, показать, что мы не такие, как они, мы не стреляем здесь э, в спины. Вы тут не найдете, кстати, вот как вот у них в Мариуполе, пыточных библиотек, они ее называли. Здесь такого нет. На содержание не жалуются и пленные. Говорят, все необходимое им предоставляют. Физическое насилие и психологическое давление не применяется. Условия содержания тоже Довольно-таки неплохие, в принципе, никакого рукоприкласа. Слые содержания вполне адекватные для того, чтобы жить, выживать. Выживать, в принципе, не приходится. Нормально есть три раза в день, спать есть, матрасик есть. Все, в принципе, в порядке. На каждого пленного заводится личное дело. Потом с ним будут работать сотрудники Генпрокуратуры, МГБ, Следственного комитета России. Действием каждого из украинских националистов будет дана правовая оценка. Наказания они не избежат, обязательно предстанут перед трибуналом. Грозит боевикам запрещенного украинского нацбатальона АЗОВ от 15 лет тюрьмы до пожизненного или смертной казни. Екатерина Шиндина, Дмитрий Иванов, Телеканал Аплод. Вопрос вам первый. Смотрите, начнем с самого начала этого видеоматериала. Его можно хорошо разобрать. Первый, там был такой арахист, стоял 18 летний инвалид. Вот. Он сказал, что, или он 18 лет подписал контракт с банком формирования мозгов, и о том пошел, что он воевать, но он не воевал, не, не, он не стрелял, нет, он парамедик. Шизоид, который находился там, только лечил и более вообще, вообще, особо совсем. Это яркий пример так называемой новой молодежи в украинской колонии. Большинство населения, большинство этой молодежи, вот, я, я просто я мониторю их, их, их, ну, и СМИ, их их соцсети, я смотрю это все дело, но это яркий представитель. Даже там, дам такой пример нашим зрителям, вы можете зайти в ТикТок, там просто поката, поковряться, там будет масса прямых эфиров, когда вот, такая вот такие укросопли будут сидеть в кепках, где 19-летние, и будут рассказывать, как они будут резать русню, когда зайдут Донецк. Что нам с этим поколением делать? А, я не знаю, между прочим. Не знаю, потому что 8 лет это не 4 года Великой Отечественной Конечно, Вены. Это 8 лет. И промывки день мозгу. Конечно. И э, садоводы, которые вырастили эти некие гораздо более опытные. Корни уходят туда, безусловно, это нацистские корни. А mm. технологии, конечно, отработаны. И разговаривать с ними, ну, по крайней мере, сейчас невозможно. Свежий воздух, э, физический труд на свежем воздухе в не столь отдаленных районах. Ну, могут им, по крайней мере, поправить психическое здоровье, но в изоляции этот общества, от социума, может быть. Но я не знаю, если честно, я не знаю. И с ними, я не знаю, как с ними разговаривать. И к нам сейчас они просачиваются в Донецк, мы да. видим их. И совершенно очевидно одно, что... Это очень сложный, очень остро стоящий вопрос. И я думаю, что решать его нужно не терапевтическим, а хирургическим способом. Медицина делится на терапию и хирургию. Потому что там, где терапия не справляется, должна работать хирургия. Здесь, я считаю, именно вот тот случай. Да. Я так считаю. Ну, я думаю, что Володя как бы смягчает. Ввиду очень своей, смягчает. Да, ввиду своей очень. профессии. Как бы я считаю, что... Дело в том, вы поймите, этому ребенку, ну, даже я не могу назвать, он, это люди, у которых даже нет национальности. Да, без национальности. Да. Это люди без национальности. Он не может сказать, за что он воюет, за кого он воюет, куда он, что он делает. Когда началась война, ему было 8 лет. Сейчас ему 18. Он не получил ни образования от а своей вот этой конгломерации mm -hmm. под названием там якобы Украина. Он не получил ничего. Он просто взял в руки оружие, как дикарь как первобытный человек, и пошел добывать себе, скажем так, еду да. на Донбасс. Да, добывать еду на Донбасс. Да. Это сказали. дикари, это я не знаю даже с какими племенами, это отдельное племя, которое ну, не имеет права на существование. Людоеды. Да, это людоеды. Вот именно таким образом они себе добывали пропитание. Так это малолетний людоед? Это малолетние, они их не вылечить, Их уже все. невозможно перепрограммировать. Да. Но опять-таки вопрос такой, понимаете, он, он может быть, тоже скажет, какой-то такой садистский вопрос, но он есть этот вопрос. А что с ними делать? То есть вот сейчас они сидят, допустим, у нас здесь, эти азовцы сидят. Да? Я понимаю, что это их выпускать не буду. Да? кстати, очень интересно. Там в кадре был показан такой человек в очках, как мы все хором сказали, похож на педофила. И это, это многие об этом говорят. Видно, что у человека психика немножко повернутая. Так вот, это непростой человек, это идиог, формирования азов. Можно нам с ним кое-что показать? Идеи, Идеи. социал-национализма, они близки всем нам. Идеи нацизма и фашизма Азову не прививались. А почему не здесь на фотографии? А откуда свастики? Фашистские. Понимаете, разные люди могут быть. Так, есть разные люди, у людей могут быть разные взгляды, от либеральных и до крайних правых, так бы вот, вот, вот. Вот это вот он. Это вот он рассказывал, что им нужно идти по пути, они уже шли по пути фашистской Германии, а теперь он сказал, что типа все неправда, эти свастики, это как бы ни Вот это животное можно обменять даже. А он кстати, между прочим, сказал, ну что скорее всего, нас русские поменять, потому что русским нужны свои солдаты. Он сейчас плюнул, там, по-моему, порядка 60 тысяч человек уже находится. Там кого менять. Я вижу это, я внимательно пересмотрел все ролики с uh -huh. пленными. Ни одно пойманное животное не сказало, что убивать детей нельзя, что Нет, нельзя конечно. убивать стариков, э женщин нельзя убивать. И ни одно животное не сказало, что нацизм ⁇ это плохо. Кынув командыр, нахватая патронев. Плохо кормят, плохо гудуют по-русски да. кормят плохо, это причины, по каким он сдался в плен, в глазах раскаяния нет, что с ними делать, а с идеологами, ну это Геббельс, это и Менгеле в одном лице, да вот. По нему видно просто, там маньяк. Там, да. Вот, сколько он душ загубил. Он но похож, это... похож на да. Чикатило. Но слуга дьявола, Но слуга дьявола, скажем прямым текстом. Потому что я все больше прихожу к той формулировке, что мы воюем не с нацистами. Их так гуманно называют националистами. Националист это тот человек, который чересчур сильно любит свою э, э, культуру. Но э, культуры нет, это во-первых. А, нацизм не является культурой, это античеловеческая, антигуманная культура, потому что они нацисты, и мы воюем с бесами, в да, самом бесами, настоящем да. виде. Не абстрактная да. фашист. Я скажу, что покажу, интересную вещь. Вот британский епископ сделал интересное заявление по поводу того, что происходит сейчас вообще на земле, и какую в, это, в этом играет роль наш президент. Очень интересно, посмотрите, там, с переводом. И среди глав государств лишь один выступил против сил зла. Это не Борис Джонсон в Англии, это не Макрон во Франции, это не Драги в Италии. Это Владимир Путин. Может, он не ангел и не святой, и все же он человек разума и большой смелости. И как глава России он имеет возможность стать против единого мирового правительства. На днях я был весьма впечатлен группой польских женщин, католичек, которые поняли, что Владимир Путин был прав. Я был очень удивлен, ведь я знаю, что поляки и русские часто воевали, и это может повториться. Русские сражаются в Украине, но не за тем, чтобы Украину раздавить и уничтожить. Владимир Путин озвучил свою цель денацификация и демилитаризация Украины. Но глупая Европа следует приказам США в их попытке сокрушить Россию. Война может стать еще хуже. Мы должны подготовиться, как полагается. Сейчас становится ясным, что следующей уловкой преступников, правящих миром, будет искусственно созданный голод. Сделайте домашние припасы, Купите, пока можно купить, рис, муку, что угодно. Но приготовьтесь к тому, что еды будет не хватать. Они устроили трюк с ковидом, они устроили трюк с Украиной, которая провоцировала Россию с 2014 года. Россия вынуждена была себя защищать. Настоящий агрессор не тот, кто таковым выглядит. Агенты США провоцировали Россию из Украины в течение нескольких лет. Ведь Соединенные Штаты, они были христианами, относительными христианами, в большинстве протестантами, и дьяволу удалось обмануть этих христиан. И теперь настоящая религия многих американцев – это не религия, а политика. Многие из них из патриотизма хотят разрушить Россию, поскольку Россия – последнее препятствие на пути к единому мировому порядку. Знаете, я сейчас смотрю, так вот задумываюсь, вот когда они выходили с этого Азовстали, обрисованные этими козлами, с ними козлячьими мордами, ну козлы вышли опущенные, с козлами обрисованными. Я через вспоминаю фильм, знаю, почему фильм Оман, помните старый, старый был фильм Оман? Вот невозможное стало возможным. Да. Сатана вышел наверх. Да, да? Сатана. Просто... Доход ну, этих как да, да, да. Они вышли, причем все так называемые это верхушка западного мира, ну чистые черти, но в полном понимании со. Это мумия, подыхающая, которая находится сейчас в Америке, что-то трясется весь. У них сейчас уровень, он взял в себе пресс-секретаря, только э, отобрал лучшую из лучших Она вышла и сказала, я не гритоская, я лесбиянка все говорят, не, ну я конечно. Ты, конечно, добилась таких высот, конечно, можешь работать, да. Этот трясется, забывает буквы. Смотришь на этого Джонсона, который в Британии. Ну, че бы корова мычало он сейчас заявил о том, что если только Россия попытается что-то дернуться, то они нанесут несут по России ядерный удар. Ну, он себя вообще видел в зеркале, где он делал ядерный удар. Это Англия на, на карте мира. Это жить на таком острове и угрожать стране, у которой есть ракеты «Сармат»? Это ну, только от большого ума. Вот, вы можете объяснить, что вообще происходит? Вот. Ну, по моему да. мнению, США готовила Украину к этому противостоянию давно. Угу. То есть Это даже не 30 лет. Да, мне кажется, что. Это да, не да. последние 30 лет, о которых заявляют украинские там якобы патриоты такие в кавычках, что мы там 30 лет своей независимости какой-то. Нет, не 30 лет. Это готовилось еще э, с Великой Чечной войны, до этого, и в том числе и поляки были к этому причастны. И готовили Украину, выращивали вот это вот семя, угу. которое в определенный момент зайдет, И вот мы Зашло. получили результат. Yeah. А все сидят же, украинцы сами не понимают, что вот еще до начала спецоперации я говорил, вот лично я своим товарищам, знакомым говорил, ребята, вот это тупое сообщество, оно не понимает, что вся заварушка будет на их территории. Yeah. Вы понимаете, что это будет полигон. Будем испытывать сарматы, кто-то будет там американские вооружение испытывать, как они себя будут вести в разных погодных условиях, в разных там высотах, широтах. А эти же укроживотные, они не понимают. Они не понимают. Америка, да. флаг, да. ЕС. Да. все. Да. Вот теперь результат они получили. Теперь они стонут, воют, но уже нас обратного пути ни у кого нет. А у меня вопрос как к военному человеку. Вот смотрите, вот сейчас вы даже обстрел, который происходит по Донецку, да? Это ж нужно иметь, каким бы человеком если приказ, и ты понимаешь, куда ты стреляешь. Понятно. Ты живой в живой район. У них абсолютно нет никаких моральных принципов. Абсолютно никаких. Это с 2014 года. Ну, мы с вами знакомы уже, Александр, не первый да. день. С Володей. Мы здесь живем на этой земле. Всю войну, все вместе. Гражданские, военные. Да, да. У нас разделения нет. Нас объединяет всех общая одна беда и проблема. Вот эта вот война. И мы прекрасно понимаем, что всю эту свою... Тактику они с 2014 -го года идут однозначно у запугивания мирного населения, нанося, на, на, на, на, на, нанося удары по детям, по школам, по больницам, по прифронтовой зоне. Вся, посмотрите, во что превращено. Полностью да. все. Сегодня был нанесен удар явно по наводке, потому что банкомат, банкомат да. школа, магазин, молоко и мой этот фитнес-клуб, да. фитнес весь стеклянный, это очень жирный кусок для бесов, потому что тот банкомат, который находится на этом перекрестке, там постоянно очередь... Я знаю это место хорошо, да? Есть более свободный банкомат, да. а именно вот этот вот, где все время стоит очередь из людей, потому что они из банка приходят решать свои вопросы, школы. Ну, да. да. То же самое было, когда точка у удар по Донецку. Тоже да. банкомат, тоже банкомат, тоже банкомат, тоже скопление людей, почерк. Значит, это, это было продолжение. Кто принимает решение, да. решение? То есть такое решение, как вы и такое решение не принимается с кондычка. То есть его нужно было заранее как-то спланировать. Скорее всего, конечно, у нас никто не исключает такой возможности, что работают какие-то спецслужбы, их не на нашей территории. Ну, и понятно, что это война, это понятно. Ну да, но наши спецслужбы противодействуют нормально. Я знаю, у меня много знакомых работает в спецслужбах в нашей Донецкой Народной Республики. Ребята очень молодцы, очень профессионально и качественно выполняют свою работу. Uh -huh. То есть выявляют, этих укромразей находят, и получают они по заслугам. И их много здесь, да? Ну, ну я не могу сказать, как бы, я общаюсь так вот. Uh -huh. Парни говорят, да, вот там взяли того, взяли того. Я знаю, что люди работают в этом направлении, у нас тоже, как бы, при поддержке Российской Федерации. МГБ у нас, как бы, не... Не спит. делает да, большую, yeah. большой кусок работы, очень важный. В том числе и воюют ребята, там, пацаны воюют, на фронте. Да. Да. Это немаловажный фактор. То есть это очень слаженное боевое подразделение. со многими знаком. Это выдающиеся люди, герои. Это герои, ну что интересно, вот мы вот все это дело обсуждаем, да, пытаемся показывать на ту сторону, нас все, с той стороны блокируют, блокируют YouTube каналы, нам все блокируют. А каждый вечер, как иновый карлик, выходит в прямой эфир, начинает хрипеть и рассказывать о том, как украинский банк формирования побеждает и как мы убиваем. Вот посмотрите на эту мерзость. Всю местную владу их катують, чтобы просто розуміли. Вони они все в подвалах, они загинули, або их специально для людей показово катували. Тобто что там средневековщие. А у них в одной схеме, знаете, как методичка нацистов, вот приблизно так это все идет, и они их катают, прибирают, або, если або погоджується местная влада работать на них, они подписывают бумаги и остаются работать. И после этого переводят все школы на російську язык. Вы констатуєте проблемы коррупции сейчас в Украине. Вы тут жили. Знищення міст так произошло, что снищение міст было там, где большинство була, більшість людей была тому потому что нашої нашей страны. Я И уже это правда, что много людей перешли на украинский язык сами, потому что есть такая ненависть до, до того, что сделали российские войска. Заметите, как интересно. Человек хрипкой Карли сказал во время разговора, что там была аудитория русскоязычная. Ну, он, шут гороховый. Он... И при этом он возмущен, что мы переводим школу на родной русский язык. Это однозначно. И постоянно везде он пытается... Эм поставить такой акцент, что э, больше всех страдают русскоязычные, э, погибают русскоязычные, мы убиваем русскоязычные, а мавлюки, они более выносливые, они так бы там далеко не, не погибают. То есть это делается какой-то целью, это какой специально делается. Да, это все пропаганда, передергивание, передергивание. Э, ш, шуль, шулерства. Вот не играй по их правилам, и у меня есть стихотворение такое есть. Э, значит, нельзя садиться с, с шулером за карточный стол. А, и в, в данном случае он еще, конечно, на кокаине, на это просто да блеск, понятно, он не может просто блеск, это как это, дедуся Панаса были такие сказки по телевизору, когда пьяный, в конце концов, дедок, дедок не сказал матом, сказал, такая в да. да, ну вот это вот оно, только вот в, в другом образе, ужас, ужас, ну как можно выпускать человека в наркотическом опьянении, руководителя, какого-никакого, но все-таки формально это государство, да, в состоянии ну, совершенно очевидном опьянение не алкоголем, а наркотой. Вот, это ужас. Так он обдобанный, что он сделал? Он вчера приехал в Харьковскую область, в Харьков приехал, начал бедника там бегать, гадить, оно что все хрипит, перепуганное, и взял, уволил, говоря, банк формирования СБУ. А главарь банк формирования СБУ сегодня высказался. Помните это знаменитое видео, можно так, так учить фоном, фоном? Когда кучка дегенератов бежала со столбом пограничным. Они бежали с пограничным столбом. Посмотрите нам это видео, сейчас напомнить. Честно, на выведу его. Параллельно можно вывести. Сейчас. Да. Так вот они вот бежали со столбом, вышли с этим столбом, сделали групповую фотографию сказали, товарищ клоун, э мы выполнили ваш приказ, горница под замком, бандюки все взяли. Так вот, когда они сделали это, это, это, это селфи, это селфи сделали, что написал потом главарь Банформирования СБУ, в которого уволили, он говорит, четверых э убили на месте. Вот. Трое оказались ранеными, и все остальные с трудом убежали. Потому что там они выбежали в непонятном месте, поставили стол, и тут, как, как обычно, появились страшные русские. И далее им оторваться. Но для того, чтобы сделать это дешевое селфи для какого-нибудь карлика, они, они, они рискнули своими жизнями. И они всегда ими риснули, они погибли, а ради чего они погибли, эти тупые укры. Я не понимаю, из-за того, чтобы сделать это селфи получить пару копеек сверху, все, ему же только пару копеек не нужны. Он сел с автоматиками и, и, и рассказывал, что вот, вот мы, товарищ генерал, мы уже все сделали. Это же смешно. Это, это зомби, это зомби-апокалипсис, это вот Голливуд, только в реальности. К большому сожалению, люди гибнут. Дело в том, Ты. что представитель государства, да, который представляет на международной арене какую-то какое-то образование под названием нам ну, страна Украина uh -huh. называет людей с украинскими паспортами аудиторией аудитория сказал, аудитория это да. уже ну само по себе это звучит как бы для всего международного сообщества ну дебилизмом полнейшим uh -huh. во-вторых вот этих вот э, его клоунов со столбами вот эти столбовые войска их никто не считает они валяются вы прекрасно знаете что yeah, в Мариуполе конечно. были yeah. Вы были в Волновахе, вы были везде по своей профессии, объездили много освобожденных территорий. Их никто не забирает, их никому никто не вспоминает. Нужны. Они никому не нужны. Ну, наверное, кроме своих семей, но ну, даже семьи не в курсе. Ну, и, да. вот. и вот результат всей работы, сколько он там у власти, после второго этого недоразвитого Порошенко. С 19 -го года. Да, с 2019 -го года вот результат всего. То, что еще можно было спасти да. и превратить да, как-то... Да, да, да во что-то подобие какой-то страны, он уничтожил все. То есть он добил это образование под названием, Укра... под названием Украина. И больше его не существует. А со временем, я думаю, что, сейчас мы начали передачу с того, что как бы, если Россия объявит войну. реально войну, войну да, да. то со временем исчезнет и мова, они потеряют, хотя язык красивый спорить не буду. Южно-русский диалект, если да. настоящая мова, да. а не это западенская, это каркающая, да, да, прекрасный да, да, южно-русский да. диалект, на котором говорили. Отличная зап... культура да. была, да. были красивые сказки, я рожден в Советском Союзе в 1970 году, очень не нравилось, я родился в Белоруссии, вырос в Белоруссии, но мне всегда нравились, как бы, и сейчас, даже вот взрослый я человек, уже украинские фильмы советск... советского образца, да. я имею в виду. Советского там, образца. Ночь перед Рождеством, Ну это же Гоголь, Гоголь да, или да, да, да. что... Ну, они это все превратили, растоптали и уничтожили. Вот результат. Так они не просто растоптали и уничтожили. Смотрите, вот мы с вами сейчас видели разговор по поводу этих азовцев. в да? Их нехарь рожа, что им по барабану все, что происходит. Меня поражает другая вещь. Вот они сейчас попадают нам в плен. И они открыто рассказывают, как они резали, убивали наших пленных, открыто рассказывают, и говорят, ну да, но убили, ну это ну -то война, Они уверены, что ничего не будет. Да, да, да, да. Можешь сейчас там поставить этого нацика, 14-е видео? Ой, это укротварь безрукая. Дмитрий Евгеньевич, 36-я бригада морской пехоты, город Николаев. На данный момент перебивали в ООС в городе Мариуполе. До начала операции... В село Павлополь, после того, как началась операция, переехали на заводы Ильича. Была такая ситуация, я потерял руку 19 марта, уехал в госпиталь, потом госпиталь был переполнен. Я переехал обратно в бункер через 10 дней. Я пролежал в бункере где-то дней три, привели пленного, посадили в комнату в бункере, и он там сидел у нас. Потом... Ну, я лежал, типа я раненый, меня перевязывали, все. Был у меня товарищ, ну, в Инстер разведзвода, Алексей Багрий. И получается вечер, это было с 9 на 10 число, вечер. И мы сели, я, я, он и пацана было день рождения. Я зашел, говорю, пацаны, это плохо, рука болит, не могу. А на лбуфим, что мне кололи, обезболивающий, он не помогал мне. Они, они пили спирт, дали мне спирт выпить. Мне иначе стало легче. Потом Леха, вот этот Леха Багри, говорит мне, надо идти пленного пленному порешать. Говорит, иди. Говорю, я не могу. И он, и он мы зашли, ну типа, он говорит, одну да не очкуй, пошли". мы подошли до дверей. Я говорю, я не смог. И Леха взял, нанес ему ножевые ранения и отдал мне нож. И ушел, получается, ему нужно было на пост. Он ушел, а я лег, и типа Рома спрашивает, товарищ мой, типа, что там? Да, говорю, типа, убили. Он говорит, что ты? Я говорю, да. Ну И вот так получилась ситуация. Утром проснулся, сушит и попил. Все его потом вынесли через два дня. Э, Куда-то из бункера, я даже не знаю. Такая история. Вы этой твари верите, что ты не убил? Нет, конечно. Спокойно Знаете, рассказывает. Самое страшное, самое страшное что это с этим животным все понятно что от этого животного еще может uh -huh. наследство какое-то остаться uh -huh. понимаете конечно Так самое что смешное, когда он рассказывает типа какой-то друг -то его убил того то того сто уже нет в живых по всей видимости как мне кажется его стыли свои же то есть, были допросы, они говорят, а мы знаем, вот тут убил, зарезал вашего пленного, нашего убил. Кто убил этого? И его, Он говорит, да нет, точнее, это что, тот Леха убил, которого Леха уже убили. Но Леха его убил и дал мне нож в руки. Я пошел с ножом, потом проснулся утром, сушит его, мразь Круповскую, Он водички попил. Дал нож в руки, обалдеть. Да, что, я знаете, это рассказываю. рассказывают, я вообще Это вшу. на кого рассчитано. Да. Да. А это нация лжецов, обманчиков, они выкручиваются да. как могут, чтобы спасти свою ничтожную жизнь. Они будут на что угодно готовы сейчас. Они будут рассказывать любые сказки, любые диперамбы петь. Они, Они будут... сейчас гимн России выучат за детей. Да, да, да, да, да. Они станут понимаете? патриотами. Да. Мы еще их увидим. Они еще гимн напишут Новороссии. Причем, что интересно, сейчас пошла информация, что собирается новая банда золов в Харькове. новый куски этого этих отходов собирают в Харькове, я помню, я вспоминаю, как они так собирали в 14-15 году Айдар постоянно и Киевскую Русь, да, собирали? Наши их развалили здесь под, под ноль, Потом, опять собрали, опять их в кучу, опять собирают и это происходит. И причем, знаете, что у меня есть такой чат-рулетка видео, и там чмодно сидело, ну, начался разговор по поводу Азот. посмотрите, очень интересно, 12 видео, по поучительное. А да, я знаю, что они не знали, а что они сделали? Сегодня с ребятами из АЗОВ встали, у них нормально все. А То, что они сделали? Забрали, их вывезли в брасонку. Так, в они... машины под охраной Федеральной Службы Исполнения Наказаний и везут в места заключения. Это как? Вы понимаете, что вы забрали не АЗОВ откуда? Вы забрали пограничников и военно военнослужащих. Mm -hmm. Думаете? АЗОВ там остались. Думаете? Это вот как раз ребятки, выходившие отсюда. Это узнаете кто? Это как, как раз ком командир э, бригады э, морской пехоты Николая, 36-я. Военные выглядят. Даже раздетыми страшнее, чем ваши. Ну, если они так страшно выглядят, почему они сдались? Две с половиной тысячи человек за три дня. Вот Азов одноколочка нет? Не, не знакомая? знакомая? Такая это и... Ну, вот как вы звонили? Куда вы звонили? Может быть, вы звонили в Харьков? Там тоже есть Азовцы. <смех> я, я к чему-то чему показываю, говорю, смотрите, вот ему говоришь бе белый, а он говорит, нет черный. А он вообще ничего не соврал, бедненько. Уверена, Они полностью... уверены, что это и продолжается вот эта компьютерная игра, что их обменяют. Их мамки говорят, Грыц или кто там Тарасыку и вертайся, мы тебя чекаем. И он уверен, в этом. Да. пока их не начнут казнить. Поэтому необходим трибунал. Однозначно. И высшая мера необходима, чтобы они прежде всего увидели, что с ними будет, и их друзьяки или их там побратимы, которые до сих пор уверены в том, что это шутки, что это все наша шутки, пропаганда, да? шутки? что убивать детей можно, убивать мирное население можно, да. обворовывать, мародерить и посылать можно. Идет дедок, это из рассказов, это совершенно это рассказы человеческие, человеческий фактор, да, mm -hmm. он важен. Дедок с той стороны, который вырос естественно жил в Советской Украине, в Советском Союзе, mm -hmm. и его спрашивают, ну как же так он происходит? Да, беда, война, вот это все плохо, и, и Путин плохо, все плохие, значит, и война это плохо. А где твой сын или внук? Он говорит, нату. Ему говорят, слышишь, ты прошел, ты даже награжден какими-то советскими медалями и прочее. Ты понимаешь, что он, он что, убивает людей? Он говорит, мапуть ну, так. И вот такими слезами его на, на очах он плакал. Uh -huh. То есть, ну, присылает грошу зато, то, говорит, ничь на мару значит, и... А, за это, это же получают деньги. Да, и это нормально. Ну да, со слезами, да, но нормально. Вот этого не должно быть. А как это сделать? Ну да, я считаю, что жестко человечество тоже, опять же, человечество отработало опыт. Тысячелетний опыт, как наказывать преступников, чтобы очистить общество, обезопасить его от этой заразы. Есть ведь опыт, есть. Почему от него нужно отказываться? Да. Другого-то опыта нет. Вот только это. Да, трибунал, приговор публичный. Вот как к военному вопрос. Какое вообще отношение в наших рядах к азовцам, вообще к этим м mm, однозначно негативное, ну крайне негативное, там, вот, культурно выражаюсь. Mm -hmm. То есть просто, ну как бы, если бы они нам попались... Ну. А, ничник? О, я сейчас мы тебя вам поднимем. Mm, да. Если бы они попались к вооруженным силам ДНР, да. и за нами не присматривали бы вот, братья вот. из РФ, да, живых да. бы вы их не увидели. Это да. я вам даю гарантию. Так это я знаю, да, зрители да, понимали да, просто. Да, да, да. Они же, требуют, что, они же требовали, чтобы сдаваться только Российской Федерации. У них же было сказано, что это касается России. Не дай бог попасть к руки ДНР. Не дай бог. И так везде. Ну, у нас как бы разговор короткий был бы и однозначно. И, и будет. будет. Если вдруг кто-то не заметит, я этого не говорил. Ну, да. Из офицеров Российской Федерации, как бы, извините. Я так понимаю, их охраняют и офицеры Российской Федерации, их охраняют? Ну, конечно, не под э, вот, генерал выступал, министр юстиции, как бы охрана у них там достойная, нормальная. И, Потому не... что если до них доберутся, вы сами понимаете. Конечно, однозначно. Почему мне что поражать? Они давали интервью и фраза такая: "У нас все хорошо, у нас не там типа кормят, нас под медицинская помощь, а рукоприкладства нет." Когда наших на куски резали, пытали зверски, что с нашими видом они не делали, какие казни они не делали, это было для них нормально. Это а теперь, да? когда так мразь укроповская попала к нам, ну они же не вонят, это штрусы. Они могут убивать как? они, Да, у них подготовка, я не умоляю, их невозможно, у них есть подготовка, это факт. Но э, выйти сдастся 2,5 вы, вы такие нацисты, вы такие идейные. Есть обрисованные козлами. Вот. Ты, такие вышли, вышли такие породистые укрокозлы. Вот. А что же вы так по козляче сдались, укрокозлы? Ваш ва кокаиновый карлик, главный козел карлик, я вам сказал сдаться в Киеве, да ему вообще на вас бы попробовать, сдались вы или нет. Да подохнет, да, он только перекрестится, что не, они не подохли. А более не мужественно себя ведут ВСУшники, не нацисты, потому что там русский характер как ни крути, отсутствие промытые мозги, отсутствие местами полностью, но характер, упрямство, да, вот то, что у русских в характере, русские не сдаются. Угу. И пацаны, которые были призваны, они ведут себя более по-мужски. И с ними, кстати, потом э, тоже вот рассказываю, с ними можно разговаривать. А вот, вот с этими нет, нет, уже нельзя. Дело в том, что с начала спецоперации 24 февраля mm. основная боевая мощь, э, это офицеры там, и прапорщики, солдаты и сержанты, которые воевали там, в 14-15 до начала спецоперации. Они все выбиты были в первые же недели начала спецоперации. Mm -hmm. Более-менее боевые подразделения были уничтожены авиацией ВКС России. Угу. Были уничтожены артиллерией совместной России и республики Сейчас они пользуются мобилизованными. мобилизованными. Да. Да. Которые не умеют пользоваться оружием. Их загоняют просто как быков в стойло. Вот в эти самые. Мы угу. наблюдаем на позициях. то Но ну, интенсивность боя не та, которая была у меня, допустим, перестрелка на в промзоне под Авдеевкой два года назад, и, и перестрелка сейчас, сейчас. Ну, вещи, да? вот, это совершенно разные там другие люди сидят, и мы все это прекрасно понимаем, это наши командиры мониторят, все это отмечают и анализируют соответствующие службы, поэтому мы как бы спокойно реагируем на это, mm. мы а продолжаем вот работать. четвертое видео можно поставить, там жалуются, жалуются бойцы. Мы пейцы ЗСО, 46 батальону, третий взвод. Мы довести до у вас, что нас всех отправили сюда на ноль под Покровск Вот такую оружие против танков, і и гранатометов Иградов Мы не имели никакой ні локации, не знали куда, на что мы идем Боеприпасов у нас не было ничего кроме патронов по 6-8 ружков максимум на чоловіка. Командири нам не довели до свидания Куда мы идем, что мы идем. Когда мы начали нас оточувати, мы прорвались з с боем назад. И теперь нам хочется всем переписать дезерсисус Збройных Сил. Но мы все готовы воевать. борнеть нашу нынешнюю Украину. Что... Но если с условиями, когда мы будем обеспечены, потому что против танков, гранатометов, минометов, мы с зброей этой, брою... сою... ничего не можем делать. Нас бомбили всем, даже фосфорными бомбами бомбили. Завчурно и мы все выжили все... и зберегли наші всі життя. Те, що третья рот. рот. рота. Мы не, не знали, что робити. мы даже что ми правильно, сделали, что мы собрали столько життів, тому что мы еще можем, мы по зубам дать этим коллективам. Но только, если будет у нас озброєння и не будут нас пускать, підгради, танки, бронетранспортеры. Все, компьютерным упоматом, досягнуть. Он успел надо было говорить. Если посмотрите, наши почему они засмеялись? Во-первых, он рассказывает полчаса, что они воевали против фосфорных бомб, танков, пулеметов, не было оружия, но потом они поняли, что им крышка, и они с боем прорвались назад к своим. То есть ну, это такой уже разводяк Ну просто такие-то дешевые псы. И вы вот, знаете, когда я вижу Техари, вот я могу сказать точно, когда говорят эту фразу, вот мы там, славяне, воюем со славяненами. Но они как-то не чужие. Но. Чужие, чужие. А как образовался этот этнос? То есть через них, закапсулированный э, в селах да, э, карпатских как назвать этнос, не этнос, через них проходили немецкие солдаты, австрийские. Ну да, там получилось солдаты. И каждый солдат отметился, плюс наследственный сифилист. Но это правда. Ну, да, это было, да. Вот. И русская армия проходила. Ну, не, ну, не, не без не того. Да. Поэтому что мы видим? Ну, черти что мы видим? Вот. И совершенно, совершенно другой степной народ Юго-Восток, так называемая Украина, это русская, это Новороссия, характер другой. И с этими людьми можно разговаривать, а с теми нельзя. Это схедняки для Западно, западной Украины еще большие враги, чем москали, так называемые. Да. Потому что для них схедняк это все. Вадим, это осталось мало времени, я хочу поднять очень интересную тему. Сейчас же в каждом своем выступлении кокаиновый Карли кричит, хрипит, заплеванный весь в том, что Запад должен вести эмбарго на Россию. Ну, должен. И считает деньги, они все считают своих, где кто кшел, украинцы считают денег, сколько заработал в России, хватает за сердце, теряет сознание. Карлик орет, ему нужно 5 миллиардов долларов, у есть, потому что или все, ему хана, его не выживет. И вот, если я не ошибаюсь, глава Еврокомиссии объяснила, Объяснила, почему не у страшного Путина, назло Путину, и будет делать дальше, что Путину мало не показалось. Будет принципиально у него покупать нефть, и он никуда не денется. Она объяснила это. Вот можно нам зашла. Да. Десятое. всегда должны находить правильный баланс, чтобы не слишком навредить нашей экономике. Потому что это сильнейший рычаг против этой путинской агрессии. Возьмем, например, нефть. Мы должны быть осторожными, потому что при немедленном, полном отказе от поставок он мог бы направить нефть, которую не продал Евросоюзу, на мировой рынок, где поднялись бы цены, и продать ее дороже. И это бы наполнило его военную казну. Мы должны действовать стратегически в этом отношении. Важно, чтобы мы убедились, что мы опустошаем его военную казну. Будет ли полная эмбарго со временем, когда мы сделаем все, чтобы избавиться от зависимости от российских ископаемых энергоносителей, всех трех, и никогда к ним больше не вернуться. Это кто, Фундермен? Да, я объясню, что, что она объяснила. Она объяснила, что для того, чтобы страшный Путин не продал нефть по высокой цене на мировых э, биржах, там ну, продают нефти, они у него покупают всю нефть и не дают ему этой возможности сделать. Всю нефть у него покупают. У меня бы вот к этой мадам, если бы была такая возможность, или кто она, Фройлен, Фройлен, был да. был бы один вопрос. Она вообще Россию видела на карте? Какие истощаться? Резервы нефти России и Газа. Какие истощаться Она вообще слабо понимает, она думает, может, вот за эту Украину, она... что это тоже Россия. А я так понимаю, что идет просто маску Не пытается объяснить, почему да, не покупают да, да. В России. Я, я по сюда. глазам следил. Тот самый Мюнхгаузен. Незаметно присоединяйтесь. Когда лгали все, да, да. незаметно присоединяйтесь. Присоединяйтесь. И вот, те же, если она скажет доброе утро, она соврет четыре раза. Это есть такая категория людей. Вообще удивительно, удивительно. На кого рассчитана эта ложь, я не могу понять. Ну, people have it. Да, я хочу задумать тему. Вот Я знаю, что вы сейчас ездили по передовым, давали килограмм. Вот я был да. у товарищей. Да. Можно поподробнее об этом. А, Но ну, а, Дело в том, что я не отношусь ни к своему творчеству, ни к тому, что я сделал, как... Песни-песни-песни или стишки-стишки, ни в коем случае. Да. Это идеологическая острие, это культура, это и есть идеологическая острие. А сейчас мы стоим на таком тоже остром моменте, если с той стороны работает идеологическая машина, конвейер, безостановочно, мы должны включать свой свое противодействие, свою контрпропаганду и так далее. И это абсолютно э, честно, искренне. То, что я наработал за 8 лет, это, в общем-то, работа политрука, если говорить так mm -hmm. вот коротко. да, Тем более, вот у меня 20 там, минут, полчаса. Моя задача мотивировать, аргументировать, разбудить в солдате самое главное. Mm -hmm. Потому что Великая Отечественная война выигралась не на контракте. Ну, конечно, духом, да. А на идеологии. И сказал генералиссимус победы Иосиф Сталин, а он разбирался в этом, он сказал, что идеология сильнее оружия. Мы должны об этом помнить и сейчас, и сейчас заниматься этим. И э, в первую очередь моя аудитория, священная для меня, самая главная аудитория, это защитники нашей Родины. Во время Конечно. боевых действий это самая главная аудитория. Не петь где-то по кафешкам, не кататься по России с гастролями, ах какой мы бедный, да, наоборот да, да. Донбас. Нет, ребят, сюда, на передок. Угу, вперед. И, и работайте. А солдату это надо, я так считаю. Солдат необходимо. Я служил в советской армии. Я знаю, что солдату, да, нужна политинформация. Мы посмеивались. Угу. Но были дурачки молодые. А она нужна. И тогда солдат служит так, как надо. Все да. продумано. Я вам скажу, хочу сказать, что почему я позвонил Володе, обратился я с ним знаком достаточно давно. Вот, знаю его творчество, знаю многие стихи, песни угу. наизусть. То есть, как бы, ну, для меня это. Вдохновитель, скажем ну, так. Да. Вот. И почему я обратился? Когда началась спецоперация, я вернулся на службу обратно. Основная категория наших коннослужащих – это мобилизованные ребята да. с абсолютно гражданскими специальностями. Кто никогда не были на войне? Они не были ни в армии, они не были нигде. То есть, наряду с боевой подготовкой, то, что они учат материальную часть оружия, стреляют, учатся из всех видов оружия, которые у нас сегодня есть. Немаловажная составляющая – это идеологическая. Это очень важно. Людей поддержать. Они просто резко оказались вне дома. Uh -huh. В... Ну, война – это не естественная yeah, среда для человека. Это само по себе психологически трудно людям переносить. Тем более, которые не были к этому готовы и даже не подозревали, что некоторые, он вчера был, у меня есть учитель, шахтер, водитель маршрутки, они за два месяца у меня стали снайперами они не могли предполагать даже, что он будет сейчас стрелять в людей ну, да, с да. высокоточного оружия. Ну, поймите, вот эта работа она ведется, Володя постоянно к ней подключен вот, по мере возможности. Командиры, по ней с пониманием, все командиры батальонов э, полка нашего командования «Восток», все с пониманием очень относятся к, этому, к этим мероприятиям, он mm -hmm. приезжает с творческими программами, со своими стихи читает Или и песни какие-то. Да, да, они короткие, эти программы, пускай там по 30-40 по минут, но они, знаете, как-то когда мины падают, потом тишина угу. какая-то, выдается минутка, вот он приезжает, и это, в принципе, какое-то расслабление уже, у человеку какая-то обдушена что вот приехал из мирного, как бы, ну, района, да. в наш неспокойный район, район. Да, там, с центра Донецка на площадку приехал. Ну, как бы это уже контраст. Ну, он да, дает да. дух, дает силу, да. вливает свою силу, я знаете, он человек сильный, духовно сильный. И вот. И мне нравится то, что ребята прекрасно понимают, что они не просто так на фронте, что их не просто так выдернули, лишь бы, чтобы вы пошли типа, типа, за тонкими ды дырами. То есть они понимают, ради чего они там находятся. Все понимают. На сегодняшний день сначала было страшно. Мне, помню, офицеру, нормальному страшно? Мне, как офицеру, сначала было с ними тяжело найти как-то взаимопонимание как-то убедить их, вот, как мне объяснить человеку, что мы сейчас пойдем и умрем. Ну, вот вы сами поймите. А поставьте. смысл? Да, он куда, что, зачем. И все это методично, Вот на протяжении с 24 февраля по сегодняшний день мы методично в этом направлении работаем. Угу. То есть мы не умирать пришли, мы побеждать пришли. Угу. И победа будет 100%, я в этом уверен, победа будет только с нами. Я даже скажу больше, мы уже победили. Просто вопрос э, полной победы, это просто вопрос времени, а это произойдет очень скоро. Огромное спасибо, что все к нам пришли, было с вами очень интересно, и спасибо вам, что у нас все смотрели. И смотрите, смотрите нас теперь в среду, 18.55. Всего доброго.